Из положительного по мистеру Тейлору, могу сказать, понравилось то, что у него практический опыт есть работы в разных спецификах и а, на самом деле, а, скажем так, моя теория личная, которая была выработана на своей а, занимаемой должности сейчас о так называемом воровстве с других сфер, она подтвердилась а, и есть хорошие кейсы как и где это реализовывать, и что еще больше подталкивает меня, что это можно и нужно использовать. И живо активная работа с аудиторией, э, ну, наверное, это Шотландия, это Шотландия есть, э, поэтому могу сказать, что, в принципе, в сумме доволен мероприятием, э, скажем так, открыл для себя еще одного из спикеров, который, интересно было бы... Э, Потом еще раз перечитать, пересмотреть его презентацию и, возможно, для себя отдельно потом в спокойной обстановке выделить, расставить акценты какие-то.